Металлическая кристаллическая решетка. Когда при конденсации паров металла атомы сближаются, их наружные электроны переходят в общее пользование всех атомов. Положительно заряженные ионы металла удерживаются вместе за счет связи с обобществленными свободно движущимися электронами.